Мы веруем в Бога Отца Всемогущего. Творца неба и земли И во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия Господа нашего Зачатого от Духа Святого Рожденного от Марии и Девы Страдавшего при Понтии Пилате Распятого, умершего и погребенного Сошедшего в ад Воскресшего в третий день из мертвых Вознесшегося на небеса Сидящего одесную Бога, всемогущего Отца Откуда Он придет судить живых и мертвых? Мы веруем в Духа Святого В единую, святую, христианскую церковь Вообще не святых. Прощение грехов, воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь. И мы готовим сердца свои к Пасхе. Like said, И как сказал пастор Павел, давайте все молиться, чтобы каждый из нас привел кого-то в церковь. Ведь Пасха — замечательная возможность привести в церковь того, кто в ней не был. So Поэтому давайте воспользуемся этой возможностью. И сегодня я хотел бы представить особенных для меня людей. Этот гость принимал участие в нашей пророческой конференции прошлой осенью. Джозеф Зи и его stand? супруга Хедер Зи, супруги Зи. И мы рады, что вы с нами сегодня. У них чудесное служение. And and и еще Бориса и Эллы, внук, работает у них в служении. Удивительные связи в Божьем Царстве. Мы так рады, что вы здесь. И мы сегодня продолжим говорить об апостольском символе веры. И мне было сказано, меня спросили, а зачем вы подробно разбираете символ веры? Я хочу напомнить, в символе веры содержится в сжатом виде учение апостолов. And it contains the core beliefs of our faith. И в этом символе веры главные постулаты нашей веры. And on other, ports, other points, there's rooms for dialogue. И мы можем мы можем дискутировать на какие-то вопросы. But on these points, но вот когда речь заходит об этих вопросах, о которых речь символе веры, there's no room for negotiation. Мы не будем даже обсуждать. Мы стоим на These are the fixtures of our faith. Для нас это нерушимые постулаты, догматы нашей веры. And today, all over the world, и сегодня люди People are quoting the apostles' creed. In different countries, they proclaim the symbol of faith, the apostles' symbol of faith. And we're going to do it too. And we're going to it like it going to Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли, И вы, Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, Рожденного от Марии Девы, Страдавшего при Понтии и Пилате, Распятого, умершего и погребенного, Зашедшего в ад, воскресшего в третий день из мертвых, Вознесшегося на небеса, Сидящего одесную Бога, Всемогущего Отца, Откуда Он придет судить живых, и мертвых. Мы веруем в Духа Святого и в крещение Духом Святым, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь. Take somebody's hand before you're seated. возьмите с кем-то за руку, прежде чем сесть, пожалуйста. And let's pray Давайте вместе помолимся. Father, we thank you for the word of God. Отец, благодарим за Твое Слово. За то, что мы можем утверждаться в истине. Дух Святой, просим Тебя, говорить с нами сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Пожалуйста, садитесь. И мы сегодня будем разбирать фразу, я верю, что Он был распят, умер и погребен. Мы верим в распятого, умершего и погребенного. И в прошлое воскресенье, мы говорили о том, что он страдал при Понтии и Пилате. И когда Иисуса истязали, Он своими страданиями приобрел для нас избавление и исцеление нашего разума и нашего тела. И мы сегодня пели во время поклонения. Иисус заплатил за наше исцеление. Он приобрел его. Когда когда его тело истязали. И сегодня, мы будем говорить о том, что произошло на кресте, о его труде на кресте. Вы с Библиями? Покажите, в каком бы виде ни была Библия, неважно, покажите. Пожалуйста, откройте Матфея, 27 главу. И мы сегодня разберем несколько мест. Итак, мы начинаем Матфея, 27 глава, 31 стих. Библия гласит. And they led Jesus away to crucify him. И повели Его, повели Его Иисуса на распятие. And as I told you last week, и я уже говорил в прошлое воскресенье, что слово «повели» like означало «вести, как ведут животные». And this is a fulfillment of и это стало исполнением пророчества. From Isaiah chapter 53, Исайя 53 глава гласит, что Его поведут как агнца на заклане. И Матфея 27, verse 33, It's tells us where they led him to be crucified. Том, and when they were come to a place called Golgotha, на место, Голгофа, that is to say a place of a skull. Место место people try to figure out where is Golgotha. Уточнить, а and some people say, говорят, well, there's a mountain in the city of Jerusalem. Гора, and if you look at the cliff, It looks like a skull. Похоже, что там нарисован череп. Maybe that's what it's talking about. На скале, может быть, это там где-то. But in fact, но на самом деле, we know exactly what the place of the skull is. Мы точно знаем, что это было за место где And it is not the place the most Protestants like. Это не то место, где большая часть протестантов считают, что его распяли. This word's are a place of a skull. На самом деле, вот это очень важная конкретная фраза: место черепа, лобное место. According to the earliest writings. И первые историки церкви, христианские историки, really они точно указывали место, где Иисуса распяли. И вот что удивительно, вот там, где Иисуса распяли, чуть ниже, там древнее захоронение. И там череп Адама. И это место было известным в те времена. Поэтому его и называли лобным или местом черепа. И ранняя церковь настолько была уверена в том, что его распяли именно там. Разные историки, христианские, разные авторы все это описывали. И вот что они писали. Когда Иисуса распяли, произошло землетрясение. That his blood came down the cross, его кровь струилась вниз по кресту came through the crack in the rock, и кровь просочилась через расселенную в скале and his blood fell upon the skull of Adam. и его кровь окропила череп Адама. Это очень опасно. Это очень важная часть истории христианства. Поэтому, если мы сегодня посмотрим на православный крест, или на икону, там всегда можно увидеть внизу череп. Вот почему там череп, череп. And so if you ever see that, череп Адама, и если вы когда-то увидите череп, под распятием это всегда говорит о том, что Иисуса распяли именно там, где похоронен Адам. And if this is true, и если все так и есть, true, а так оно и есть, скорее it всего, means the second Adam who was Jesus. это означает, что второ, второй Адам, а Иисус был вторым Адамом, он заплатил за наши грехи. Это точно где грехи, Adam was buried. Он расплатился за наши грехи именно там, где был похоронен первый грешник, Адам. his blood fell upon the skull of Adam, и кровь Иисуса окропила череп Адама это символ символ, говорящий о том, что кровь Иисуса покрывает грехи всего человечества, всех людей. И мы читаем в Библии что Его распяли на лобном месте или месте черепа. Вот о чем речь. И Библия говорит в Матфея 27, и они Его распяли, там были распявшие I want to talk to you just a moment about crucifixion. Crucifixion was always a form of public execution. And the point of crucifying a person publicly was to humiliate him, to bring additional punishment to the accused. And at that time, crucifixion was the cruelest, most barbaric form of punishment in the Самым ужасным видом казни или смерти была смерть через распятие. Иосиф Лави пишет, что когда человека распинали, это самая ужасная смерть из всех. And at the time that Jesus was crucified, И когда Иисуса распинали, распятие проводили римские воины. И они были настолько жестоки, они были варварами, они забавлялись, прибивая жертву к кресту в разных позах. Эту жертву так прибили, эту жертву так прибили. Они забавлялись, делая это. И мы даже не можем себе представить, насколько сколько это было ужасно. Вот лишь небольшое описание того, как распинали. Когда жертву приводили к месту распятия, там, где все должно было произойти, he was laid on a single beam, жертву клали на балку, и его руки раздвигали по направлению к другой, то есть перекрестная балка была. Обычно мы на произведениях искусства или на разных изображениях видим крест в виде креста, то есть пересеченные балки, да? Но просто те, кто рисуют, художники, они, ну, вот так решили приукрасить. На самом деле кресты всегда были в виде буквы Т. And when they crucified an individual, first they crucified him to the parallel bar. They would use nails that were about this long. Вот где-то такой длины были гвозди и они не в руку не вот сюда вгоняли в запястье не в ладонь, а в запястье вгоняли если бы просто в руку разорваться могла и рука бы освободилась поэтому вгоняли в запястье здесь крепче представляете, какая боль представляете, вам в запястье вгоняют вот такой гвоздь сложно представить, насколько это больно. И когда растягивали руки жертвы, Потом они веревки поднимали эту балку наверх. Он еще вертикаль, к вертикальной балке не прибит, только горизонтально. То есть человек висел, и он висел на своих руках. By a single parallel на этих гвоздях, beam. на этой параллельной балке. His entire body hanging on the to, on those Тяжесть всего тела была вот на этих гвоздях, которые вбиты в запястье. И так, поднимали сначала эту балку, и потом бросали в отверстие, и там было специальное место приготовлено для горизонтальной части, это горизонтальная часть падала в вертикальную в выемку, которая была вертикальной. It, И когда они, они это делали небрежно, очень все резко, the victim, of course, would pain, жертва испытывала невообразимую like боль, вывих, там гвоздь, невыносимая боль. И вдруг, so вдруг жертва чувствовала весь свой вес, вывих происходил плечевого сустава, выворачивалось все. И затем, They would begin to nail his feet потом into the... уже прибивали ноги. И если посмотреть на большую часть изображений распятий современных, там, знаете, так все упро... улучшают, там такая прибитая маленькая дощечка, как будто было место, куда ноги было поставить Но это просто художники Приукрашая. На самом деле beam, брали эту вертикальную часть leg, и к ней прислоняли одну ногу on beam, с одной стороны и прибивали сбоку And then they would do the other, другую, so that the victim stood with his legs like this, with a vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. it beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam. Vertical beam представляете, он висел на руках so Уж, боль уже ужасная hanging, и он провисал тело uh, где-то до 20 сантиметров вывих был, то есть растягивалось все вот здесь плечевой сустав до 20 сантиметров увеличивалось тело и так как была ужасная боль в плечевом суставе из-за вывиха. Жертва старалась подняться наверх, опираясь на гвозди, которые вбиты в ее ноги. Она отталкивалась от гвоздей, которые внутри ноги, чтобы не body. так больно было вот здесь в плечевом суставе. No feet, И когда жертва уже не могла опираться больно ногам, снова жертва провисала. Ужасная смерть. Time, проходило время, когда боль. Too unbearable to be able to push up. И боль уже нельзя было выносить, она была невыносима. Жертва начинала умирать. And when he collapsed, Когда жертва провисала совсем, тогда легкие наполнялись жидкостью. Most people that were crucified, И большинство распятых, большинство жертв умирали не от боли. Они умирали, потому что не могли дышать. Их легкие наполняла жидкостью. И они задыхались, потеря жидкости. В конце концов, человек, которого распинали, он настолько только начинал жаждать, ему хотелось пить, say, Он кричал жажду. Библия говорит именно об этом. Иоанна 19,28 написано, hours, что Иисус после нескольких часов страданий out, начал кричать. Жажду! Finally, И наконец, the victim's heart would begin to fail. Жерт, uh, у жертвы сердце переставало работать. Легкие переставали работать. Жидкость наполняла легкие, жидкость наполняла все. И жертва умирала, захлебнувшись жидкостью, которая поступала в легкие. Вот каким было распятие. И помимо всех физических страданий us, Библия говорит Исаия 53, 53 глава, что Бог возложил на Иисуса грехи всех нас Ему и так уже было больно из-за физических страданий moment, но еще в этот момент Иисус вместил в себя грехи всего человечества And he took it upon himself. We're told in 2 Corinthians chapter 5. He literally became sin. The weight of it is beyond our ability to imagine. imagine how it was when you come to John 19, 19 главе, verse 30, 30 стихе, Jesus said, It is finished. And when you read this in the Greek text, Jesus literally gathered all the energy he had Написано так, Иисус собрал последние силы. Strength, все уже сил больше не было. И Он просто закричал. Свершилось. Says, И Библия говорит, head, что Он преклонил голову, ghost, предал дух. Out, И когда Иисус закричал, совершилось. В этот момент all the Old Testament prophecies concerning Jesus were fulfilled. And the justice of God had been fully met и справедливость Божья была удовлетворена. Иисус умер, он стал агнцем Божьим. Moment, и в этот момент, он свою кровь принес. Он же умер как агнец. Он принес свою кровь как жертву. So он, so so он выполнил задание, said, он закричал. Done. Done я сделал все, что мне было поручено. His scourging was for our healing. His crucifixion was for our salvation, for our restoration. His crucifixion was for когда пришло время снимать тело Иисуса с креста, Библия говорит, что Иосиф из Аремафеи, он был влиятельным человеком, и он, скорее всего, был родственником Иисуса, он пошел к Пилату, и Библия говорит, что он просил тело Иисуса, и он попросил отдать ему тело Иисуса, потому что в соответствии с римскими традициями, Тело должно оставаться на кресте чтобы стервятники могли прилететь и выколовать, выклевать глаза, чтобы они могли изуродовать тело еще больше. Body, то есть ждали стервятников, и только потом снимали тело и бросали на мусорку, на свалку, там за стенами города выбрасывали тело на свалку, чтобы собаки доели то, что осталось. А Иосиф и Заримафея любила Иисуса. So Pilate, Поэтому он пошел к Пилату said, и сказал, пожалуйста, отдайте мне его тело. Библия говорит, что Пилат отдал ему тело. Says, и также Библия говорит, что пришел Никодим, тот же самый Никодим, 3, который в третьей главе Иоанна said, услышал от Иисуса о том, что нужно родиться свыше. Us, и Библия говорит, в Иоанна 19,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 Потому что здесь описывается очень аккуратное положение Иисуса в гробницу. И если читать, написанное Иоанном, Иоанн написал, они принесли до 100 литров Благовоний специальных, которыми умощают тело, body, чтобы его тело умостить. So Почему так много благовоний? Почему так много? Обычно, когда тело покойника готовили к погребению, liters, liters, уходило 2-3 литра, но они принесли 100 вы же помните, что Иисус сказал, where your is, где сокровище, там и сердце. Они же понимали, believe, они верили, to to что это их последняя возможность сделать что-то для Иисуса. Поэтому они принесли самое большое пожертвование. Ушло огромное количество денег на то, чтобы купить все эти благовония. И они потратили много часов. Смывая с Него кровь. Wounds, очищая, промывая все раны. Они покрывали Его этими благовониями, умощали And Его тело. это очень важно. Because, Потому что, если бы Иисус еще мог дышать, если бы еще прощупывался пульс, они бы это заметили. Они его ощупали всего. И они понимали, что он умер. И Луки 23, verse 55. Библия говорит, что они смотрели гроб и это слово означает really они осмотрели этот гроб Actually, и этот стих сообщает о том, что пришли женщины не только Иосиф и Заремофей и Никодим ощупали тело Иисуса когда его омывали и умощали потом пришли женщины и женщины все в этой гробнице осмотрели они рассмотрели тело Иисуса они посмотрели на все, что было на его теле. Им для них было важно, что Иисуса умостили благовоние и И если бы Иисус еще был жив, если бы в Нем теплилась жизнь, они бы заметили, но Он был мертв. Иосиф, из Иосиф и Никодим проверили и убедились. Женщины убедились, что он мертв. И Библия говорит, Матфея 27, verse 60, они привалили большой камень к двери гроба и удалились. Но, Фарисеи и религиозные предводители боялись, что ученики выкрадут тело и потом всем скажут, что Иисус воскрес. Итак, когда вы приходите к Матфею 27, глава 63-64, Библия говорит, что религиозные предводители пришли к Пилату и сказали: "Сэр, мы помним, что обманщик сказал, пока он был еще жив."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 «Пусть гроб будет под охраной». Слово «под охраной» или «охранять» — это юридический термин, которым описывали процесс опечатывания. Знаете, как дверь можно опечатать? Они опечатали гроб, и гроб. Печать правителя. И важно понимать, как это все было, потому что мы читаем, и really иногда не понимаем, что там на самом деле происходило. Word, sure, вот это слово хранить или говорит о печати. То есть вход можно было опечатать, как и сегодня. Мы сегодня ставим печати на какие-то документы. Вход с двух сторон. But the legal process required this. Before you stamp the document, or the letter, or the box, or whatever you're stamping, you were required first by law to open that document and make sure that it is correct. Если ты что-то собираешься опечатать, сначала нужно было проверить, if что там a, все правильно. Package, если речь шла о посылке, нельзя было опечатать, не вскрыв ее сначала сначала проверка, что там все хорошо прежде чем поставить this печать и это важно потому что именно поэтому в Библии написано что они снова вскрыли гробницу они не могли опечатать вход в гробницу используя печать Пилата uh -huh. если они не проверили сначала они все открыли и религиозные предводители и представители власти всех их послал Пилат они все снова зашли в гробницу so body, они снова трогали тело body, снова все проверяли sure really они снова убедились что он мертв они снова вскрывали гробницу there, и когда они убедились что там все как и должно out, быть они вышли привалили камень sides, и опечатали вход с двух сторон натянули веревку And because it was the stamp of Pilate, и так как там на Сургуч поставили печать Пилата, nobody would dare touch никто that. не посмел бы вскрыть. Because if you broke that seal, Потому что если ты вскрывал, it meant that you would be killed. значит тебя убьют, тебя коснят. So now, Итак, we know that Joseph and Nicodemus, мы с вами знаем, что в первую очередь Иосиф и Никодим they have examined the body. убедились, в том, что он мертв. He is dead. Он мертв. The women came. Потом пришли женщины. They examined the body. Они осмотрели тело. Убедились, что он мертв. Теперь религиозные предводители пришли, вскрыли гробницу, зашли с представителями doctors. власти, с врачами. Снова осмотрели тело. И that также убедились и подтвердили, что Иисус мертв. That, и после всего этого, Пилат знал, что они все равно боятся 27, 16, Матвеев 27.65. Пилат сказал им, хорошо, вот вам стража, пойдите, охраняйте, как знаете. Что такое стража? Стража обычно было четыре римских воина. Они были вооружены до зубов. И смена караула происходила каждые четыре часа. Чтобы они не устали и не заснули И когда происходила смена, смена караула обеспечивала постоянную защиту, неусыпную защиту. Солдаты все время стояли на страже, они не спали, они все видели. Итак, в 2766 они пошли They made the sepulchre и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать Setting a watch. и поставили там охрану. Они сделали все, что могли. To keep Jesus inside that они очень постарались сделать так, чтобы Иисус не вышел из могилы. Почему все это важно? Потому что есть скептики. И они даже сегодня говорят, Говорят, но он не был мертв уж совсем. Но в нем еще жизнь теплилась. Maybe he was just in a coma. Но просто в кому впал. My friends, друзья, Иисус воскрес из мертвых. Это не выдумка. Иисус на самом деле воскрес. Remember, это не сказки. И надо помнить, Joseph of Arimathea что сначала Иосиф из Ариматхея с Никодимом bathed him with pounds сначала Амур его. Они использовали до 100 литров благовония. Они исследовали его тело, потом они положили его в гробницу. Потом пришли женщины. Снова, снова осмотрели его тело. Проверили, что все раны омыты. Not only that. Then Roman officers came. With doctors. Legal authorities. Doctors. They reopened the tomb. Went in touched him and examined him. It confirmed that he was dead. So many people touched the dead body of Jesus. That if there had been air in his lungs, if there had been a pulse in his wrist, пульс. Кто-то бы это увидел. Но они были уверены, dead, что Иисус мертв. Несмотря на все их усилия удержать Иисуса в гробнице, It was impossible for death to hold Смерти невозможно было удержать его. Because the power of God Сила Божья entered that tomb вторглась в эту гробницу и Иисус воскрес из мертвых. This is not a и это не выдумки. This is not a fabricated story. Это не придуманная история, не сфабрикованная история. This is why Peter preached in Acts chapter two, поэтому Петр, проповедуя в Деяниях 2, в 23 и 24 стихе, он сказал, you have taken and with wicked hands have Crucified and slain Jesus. You, by a certain command and foreknowledge of God, took and bound him with your hands. God raised up. but God looks, him death, Because it was not possible that death could hold him. And this really is the anchor of our faith. And today в Иерусалиме really сегодня в Иерусалиме по-прежнему стоит пустая гробница. Потому что на третий день ангел отодвинул камень Иисус вышел из гробницы. Today, и сегодня 7, 25, Еврей, Евреям 7.25 И сегодня Иисус восседает по правую руку одесную Бога Отца и Он ходатай And he empowers us. Он молится за нас. Сегодня Иисус наделяет нас And not only that. Еще. But Romans 8 verse 11. says, If the Spirit of Him that raised Jesus from the dead lives in us. Написано, что если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, точно так же, как Он воскресил Иисуса из Он воскресит наши смертные тела духом Своим. As Jesus was raised from the dead. Точно так же, как Иисус. We will be raised from the dead. Мы с вами воскреснем. Fruits, Он первенец. Он первенец из мертвых, и мы идем за Ним. И чтобы наслаждаться силой воскрешения, нам не обязательно ждать смерти. Потому что сила воскрешения это сила Духа Святого, который живет в нас сегодня. И прямо сейчас Дух Святой поднимает нас к новым уровням победы. And I want you to understand. Я хочу чтобы у нас было понимание. That when we declare our faith, когда мы заявляем о своей вере, когда мы провозглашаем ее, it means Jesus has the keys of hell, death, and the grave. мы заявляем что у в руках ключи и от смерти. And He's given us authority. Иисус даровал нам власть. He has triumphed over death. Он над смертью. It is the guarantee we will triumph over death. есть гарантия что мы с вами восторжествуем над смертью. death, He paid for our sin. Он своей смертью заплатил за наши грехи. Он своей смертью приобрел для нас прощение. И сегодня в руках Иисуса власть прощать грехи. Поэтому, послушайте, апостольский символ веры, который мы провозглашаем, он гласит, я верю в Бога Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли, и в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, он умер, Really was buried. он был погребен This is not a и это не выдумки This is real. это произошло на самом деле скажи аминь и в следующие разы у нас на Пасху будет особенное служение запланированное пастором Павлом но потом когда я с вами снова встречусь Следующее. Часть в нашем апостольском символе веры гласит, сошедшего в ад. Я не знаю почему, но каким-то церквям и людям сложно принять тот факт, что Иисус спускался в ад. Но когда Иисус был в гробнице, Он не он не заснул. На самом деле, его дух спустился в ад. И он провел там три дня. И Библия ясно говорит, чем он занимался в аду. И мы будем говорить об этом, когда я буду проповедовать в следующий раз. Друзья, Иисуса распяли. Он умер. He was buried, его погребли. And he was really raised from и он на самом деле воскрес из мертвых. И все это не выдумки. Огромное количество рук, огромное количество рук разных людей ощупали его, и все убедились, что он на самом деле умер и воскрес из мертвых. Друзья, если вы сегодня еще не знакомы с Иисусом, я хочу вам сказать, что в руках Иисуса сила восстановить вас. В руках Иисуса сила исцелить вас. И Он сегодня хочет даровать вам прощение. Но все это надо принять, получить от Него я like приглашаю to всех склонить голову и закрыть глаза. Отец, благодарим за дар прощения. За цену, которую заплатил Иисус. Он, Агнец Божий, умирал на кресте, и этот крест стал великим алтарем. Благодарим Тебя за то, что Он умер там, где этот череп To pay for the sins of the human race. И Он заплатил за грехи всего человечества. И за каждого, кто примет это верой во имя Иисуса. Спасибо всем за просмотр и что не забыли подписаться.